Иван Андреевич Крылов. Басня «Крестьянин в беде». Крестьянину на двор залез осенней ночевор, вор. Забрался в клете на просторе, Обшая стены все и пол, и потолок, Покрал бессовестно, что мог. И то сказать, какая совесть воре. Ну так, что наш мужик бедняк богатым лег, А с голю встал такое. Хоть по миру поди с умою. Не дай бог никому проснулся худо так. Крестьянин тушит и горюет, Родню зывает и друзей, Соседей всех и кумовей. Нельзя ли, говорит, помочь беде моей? Тут всякий с мужиком толкуют, И умный свой дает совет. Кум Карпыч говорит, Эх, Свет, не надо было тебе по миру славить, что столько ты богат, Сват Климыч говорит. Вперед, мой милый Сват, Старайся клеть, И гораздо ближе ставить. Эх, братцы, это все не так, Сосед толкует фока. Не то беда, что клеть далеко, Да на, на дворе лихих держать собак. Возьми-ка у меня щенка любого. От жучки я брат соседа дорогого От сердца наделить. Чем их топить. И словом от родни И от друзей любезных, Советов тысячу Надавно полезных. Кто сколько мог, А делом не один Бедняжке не помог. На свете таково ж, Вколь нужду попадешься, Отведай, сунутся к друзьям, Начнут советовать И в кость тебе, и впрямь. А чуть о помощи на деле заикнешься, То лучший друг и нем, и глух.